Всем привет! Вы на канале ККТВ. Сегодня я снимаю видео, которое э, называется "Мама, купи мне пони". Вы уже давно мне писали, чтобы я сняла еще одно видео "Мама, купи мне пони". И вот, этот день настал. Давайте начинать. Так, девочки, мы пришли в новый магазин, и он называется Микс. Микс? <смех> как и смешное название. Ой, глупенькая, ты не понимаешь, что ли? Микс означает, когда много всяких вещей в одном э магазине. Ну, в принципе, да. Ты права. И этот, этот магазин, ну, еще как торговый центр, он такой большой. Вот, мы сейчас в него идем. Ура! Так, вот мы и пришли. Добрый день. Ой, здравствуйте. Мам, я не знала, что вы ходите в такие магазины. Ой, даже я думала, вы все заказываете. Ай, не толкайся. Отстань. Ми-ми-ми-ми-ми. Отвали от меня. Девочки, не ссорьтесь. Так, девочки, мне это уже не нравится. В каждый магазин заходим, и нам говорят... Почему у вас такие невоспитанные дети? Так что все, в этот магазин мы должны ну, зайти нормально. И только попробуйте меня опозорить. Отойдите, отойдите. Так, а это у вас челешки тут? А, да, мам, вот есть такая и такая. Беру вот эту пока что. Девочки, зачем мы пришли? Говорите мне. А за игрушками. Ой, за игрушками. Да какими игрушками? За юбочками мы пришли модными. Ты не видишь, что ли? Вон там за платьями, за одеждой. Ой, какая же ты все-таки глупая. А я не глупая. Би -би -би -би -би. Блин. Я сейчас тебе, ага, сейчас я тебе покажу. Так, хватит. Девочки, прекратите. Опять вы меня позорите. Так, <свят> девочки, сейчас идемте за мной, посмотрим одежду. На мамочке хочу пони, посмотри, какой большой ассортимент <свят> пони. Пони! психический голос, дорогая. Ой. Я же тебе говорила, никаких тебе пони нельзя. У тебя на них какой-то аллергический виск. Честное слово. Смотри, какая у тебя сестра спокойная. Да, ну, у тебя гриба такая торчит. Это... И ладно. Блин, какая у меня гриба некрасивая. Мамочка, а можно я ну, как бы ой, прости. Тоже посмотри пони. Пони? Господи, я думала, ты уже закончила с ними. Вообще-то, у меня мама нолих. А кого там собирала Лалалупси, да? Да, мама. Ну, не знаю, иди посмотри Мне главное, чтобы вы не покупали ничего А смотреть, угу. хоть целый день смотрите Пожалуйста, мне же все равно Мне главное купить себе шампунь э, Новую одежду, так как мы завтра идем э, Помнишь, к твоим друзьям в гости? Э, ну, купить продукты, там, кошачий корм для нашей кошки Mm. Mm. И еще купить э, mm. Расческу себе новую mm, Ясно mm, Мам, ну, пожалуйста Можно поняшу mm, Блин, не знаю, короче Так, иди пока Посмотри пони mm. А я пойду Короче, что-нибудь себе выберу Мама, купи мне пони Мадам, вы слишком большая, вы не можете, пожалуйста, мне не ломать кассу? парду Ай, мы все упали. Вот так вот. Мам. Да, мама. Ну можно нам понем посмотреть? Я говорю, посмотреть, смотрите, ради бога, хоть целый день. Вообще-то мы работаем до 7 часов. <связь> Это был литургический, можно сказать, ответ. Ой, извините. Так, ну что ж. Мне надо выбрать там какой-то размер. Вам помочь? Да. Мне нужно... А вы купите, пожалуйста, вот эту вот прекрасную эм, эм, полотенцу. Ну, смотрите, какой чудесный наборчик. Вообще-то я ищу себе, а вы ищете себе, наверное, прекрасную увлажняющую крему. Так вот, вон, вон он, смотрите, какой. Сейчас. Оп, маленький флангончик. Вы, наверное, его ищите, Ваше Величество? Да нет же. Ну, так ладно, давайте, говорить, что вы хотите взять. Я хочу вот это вот платье. Вам помочь. Угу. Что было? У девочек. Ай, ну блин, почему нам так не везет? Мама сказала, посмотреть можно. Остальное, в принципе, не важно. Подожди-ка. Ты до этого никогда не выпрашивала у мамы игрушки. Что-то же тебе понравились мои любимые пони. Так, не понравились, а дело принципа. Просто у меня э, в инстаграм нечего выложить. А фотки с пони, может, наберут больше лайков. Как это вредное. Вечно все говоришь о взрослых. Неинтересно в вещах. Давай лучше мы с тобой поиграем в пони. Нет. Это глупо играть в каких-то пони. Лучше фоткать их и выкладывать в инстаграм. Ты вообще плохая сестра. Я даже я думала, ты будешь... Я играть за мной, все, я буду маме жаловаться. Да, блин, почему у меня такие дочки, господи! Мама, конечно, она сказала, она будет пони, выкладывать она сто граммов за мной играть не будет. Да и правильно делает. моя. Я же тебе говорил. Она тебя старше. Ей 18 лет. Тебе боюсь, тебе боюсь напомнить. Тебе 6 лет. Хотя ты очень большая. Ну, мама. Все, она не должна играть то, что она уже большая девочка, а ты уже маль... ну, маленькая, точнее. Вот, лучше вот иди набери мне э, всякую всякой еды, шампуня э, такого голубого кошачий корм, расческу. И пока с скосируем поболтаем. Мне надо, надо узнать, какой размер нужен. М -м -м. Да, сейчас королеву. Сейчас я все расскажу. Эх, не везет мне, не везет. Почему очень? О, ну я так хотела кошачий корм. Так бы по хотела себе. А сестра думает, что если пони как бы эти купить, то вообще, то их надо выкладывать сразу. Возьму ведро моркови. Так, дочка, ты взяла ведро морковки? Да взяла, мама Это хорошо, дочь Молодец. Так, я пошла дальше набирать. Так, расческу. Вот эту, да, доченька, правильно. И шампунчик. Все, мам, ты все взяла? Сейчас, вот, доченька, иди посмотри, вот эти вот чудесные наряды. Вот эти, да, мам? Да, доченька. А, ты какой хочешь? Розовенький. Это хорошо. Дайте розовый наряд. Вот этот. Да. Вишенка. Давай Примель, Сейчас я другую доченька. А, дорогая, пример, пожалуйста. Ой. То есть Лили, иди сюда. Да, мама, пример вот это, пожалуйста. Хорошо. Так, девочки, вы выглядите потрясающе, а как вам я? М -м, тоже моя красивая. Мне кажется, немножко мала. Это мне юбочка, ой, тут юбочка платится. Хотя, в самый раз А Эту юбку я не хочу взять Она мне что-то не нравится Так, ожерелье а одеть, Ожерелье сейчас Ой, Ща, секунду Мам Чего, дочь? Ну, можно нам поним? А, ну да, мам, можно пони? Девочки Сколько вам раз говорить? Нельзя, все, пошли уже Мама, ну пожалуйста, посмотри, какая тут красивая. Я самую дешевую выбрала. Я услышала дешевое слово? Бегу-бегу. Я не знаю, дешевая ли она. Вроде показалась мне дешевая. Ты показывай, главное, не говори. цены -то я сама могу узнать у кассира, да? Да, мам. Ты маленькую или большую хочешь? Хотела бы большую. Ну, еще маленькую. Бери две, девочка моя. Тебе можно. Тогда я беру вот эту вот маленькую. Каденс. А большую хочу взять. Ой, даже не знаю, может быть, мод. Вот, наверное. Тут так, ну, понял, может принцессу. Да, принцессу хочу взять. Ты уверен, что тебе нужна принцесса такая большая? Хотя, а, не, она мне не нужна, потому что она не влезет в, нее в кадр. Ну, возьму вот эту вот. вот эту. Ну ладно, дочь, ты выбрала. Все, пойдем на кассу уже. Мы уже тут долго. Мама, мы не пони. Нет, ты получила двойку вчера в школе, поэтому тебе нельзя пони. Ты получил двойку в школе, а еще говоришь о каких-то пони. Это вообще неразумно. Ну он тоже пони модницу. Надеюсь, не Луну за 5000 Ой, бе тебя спрашивали. Так, хватит ябедничать. Так, иди пока что-нибудь еще возьми. Да, иду. Хочу себе еще взять вот такой вот спрей для волос. Молодец. Ладно, я тебе разрешаю взять маленькую. Я хочу большую. У тебя есть же маленькие? Нет, ни одной нету. На больших только десять. Десять. Господи. Это очень мало. Я тебе больше покупала. Хорошо. Четыреста десять. Сколько? Сколько? Четыреста десять. Мама, мама, мама, 410, у меня цифры перед глазами бегают, господи, сколько у тебя, тебе еще нужны, да, мама, а -а -а. мама, убери, пока я вообще не умерла, у тебя, у тебя столько их, я, я не понимаю, вот тебе в эти не наиграться, мама, у них мало. А -а -а. Мама, мало. А сколько до Ой, а сколько должно быть нормально? Тысяч две. Ой, не падать, не падать. Бери одну и на этом закончим. Какой у тебя из нет? У меня тут нет только. Ну, вообще тут много. И нет тех, которые у меня есть. Можно две взять? Одну маленькую, одну большую. Все, что я тебе разрешаю взять. Ну, маленьких у меня ни одного. Я нету возьму. Пожалуй, вот эту вот красивую белую. А почему никто не берет меня? Ну то что мол, у тебя некрасивое там выражение лица. Спасибо, доченька родная. А еще я себе мама возьму. Ой, даже не знаю, какого взять. Вот этот вот Applejack сияющая. Все, я взяла себе пони. Ну что ж, пошли на кассу, пошли мама. Так, что за... П... Уже очередь набежала. Так, девочки, встаем. Встаем, давайте. В очередь. Так, давайте. Вот сюда вот это вот ставьте. Поняшек своих тоже. Ставьте. Сразу говорим, на пять тысяч. Если не хватит, то вы будете откладывать товар. Знаешь, мам, я подумала. Мне кажется, и одной будет достаточно. Да? Ну, кого же ты возьмешь, Выбирай. Вот эту маленькую статуэтку или вот эту большую? Вот, вот эту большую эту статуэтку я поставлю. Это вот, хорошо. Потому что в сумме, я посчитал, у нас получается шесть тысяч. Сколько? А, а, а, а теперь сколько? Эм, теперь эм, ш... ну было шесть Сколько? 6500, теперь ровно 6000. Что? Так быстрее надо что-то выложить, девочки. Может быть, твое платье? У тебя же дома, мама, еще такие платья. Ну да. Полностью. А, да, согласна. Я забыла. Спасибо, что напомнили. У меня же дома новое платье, которое вчера купила. Боже мой. Так, я свою юбку могу сдать. Так, юбку ты не будешь давать, так как вот у вас реально ничего нету. Вот это я согласна. Так, теперь э, получается шесть... 6... Нет, даже пять 5000... тысяч Ой. Где-то пятьсот с чем-то. Ой, а столько стоит моя вот эта вот большая поняшка. Выложи ее, пожалуйста. Блин, я хочу вот эту лучше выложить. Пожалуйста, выложу любую. С блестками она некрасивая. А вот эту себе оставлю. Ой. А кто? Ну, редкий, а, сестра, кто редкий? Вот это вот пони или с блестками? Ой, с блестками. Тогда я возьму себе с блестками.